Упс. <звук> попробуем за бомбера поиграть. <звук> Воу. Помощнее будет. так Да что за бред? Не умею я так играть. Что за это такое? Что за это такие? И и чё и все, что ли? Нет, главное мне за это понравилось больше. Защищаем, атакуем. бота что ли о садрика ах ah, ты ж. убил меня вот это ты даешь Вот это ты даешь, а? Гаденыш. Быстрее давайте. Так, я не понял. Эй, эй, эй, эй, эй, эй, что за бред? Какие такие произошло такие? Блин что я не понимаю в игре русский язык будет не А ты где я тебя сейчас? Так, третью сверхскорость развиваем. Не, пока. Блин, вот пока я не пытался прицеливаться, все идеально было. Начинаю прицеливаться, все. Опять хрень какая-то происходит. Эй! Что за брит? Не, мне понравилось за инцептора играть. И это хорошо. Они Они Они наши пока мы системы. Вы должны Сейчас я суббомбер стрип, стрип, Я не совсем понимаю. Мы... Вообще, чё А! Что? Не, ладно. Инцептор. Инцептор. Инцептор. Будет инцептор. Так, я не понял. Диет. Да что это такое? Ну... давай на файтере попробуем теперь. <Срешен> <Стурешен> а, да господи! Я не понимаю. У кого-то там уже по 7000, господи. Что? Как можно по 7000 уже завоевать, а? Вопрос. Это один. Что опять это такое? Все, мы проиграли. Че за... А? <плодисмент> <плодисмент> слишком сложно. Ах, да. Вы, наверное, не понимаете, что здесь происходит. Это. Мы смотрим на бету Star Wars Battlefront 2. Надо было сказать 2, но 2. Бета мультиплеера. бам бам па бам Бета. Бета, я не знаю, какого она числа вышла. Не могу это сказать. Но я знаю, что она вышла. И она открытая, все желающие могут в нее поиграть. Главное, чтобы была подписка PS Plus, если вы на PlayStation, е. Xbox Live, если вы на Xbox. Е. А на компьютер вроде ничего не надо. Так, мы Assault, мы Heavy, мы Officer or специалист. Давай Heavy у меня, потому что есть Heavy. Не знаю, попробуем. Пробуем за Heavy сыграть. Клево. Красиво. Нет? Что? Что в этом режиме делать? Я никого не вижу, вы понимаете? Дин Эрдин. не пока! Что происходит? Айдон понимаю. Что? Так это танк мне стрелял, что ли? Не понял. Нет, я хочу быть хэви. А, да ты что, серьезно? Ч да ⁇ -то я вообще, что-то фигово идет у меня. Да, девятое место. Вот Ладно, давай попробуем... Ассолт. Почему бы и нет? Хэви, Угу. <реклама> <реклама> Я могу переключиться на но... хрен знает что. Ля. Как они делают этот переворот? Что? Как они его делают? Не понимаю, Фу, не пугай меня так. Не, бери, ладно. А каждый может, что ли? А ну чё Каждый может взять себе по Че? А, да как переворот делать? Ого, я получил больше, чем за все время, блин. А -а -а. Нет, я хочу за героя поиграть. Ну, давай теперь офицером попробуем что. Может у него что-нибудь интересное? Может типа командная работа нужна? Не знаю, посмотрим. Что? Ага, у него есть турельки и какая-то хреновина. Ладно. Это гребаный тормбрн. А, фигня вообще, короче. Не понимаю, как он работает. Этот ваш командер. Посмотрим, что делает специалист. О, так у него есть шоковые. А это уже интересней. Тогда у кого полет? Я не понимаю. Разница у кого? Ах, жокс. Типа есть шанс ускорить, да? Уйди. Мы, короче, всираем по полной. Как только можем. Просто как только можем. Да ну что ты будешь делать? Я ж не думал, что оно так все плохо. Короче, засал у меня получалось пока хорошо и за хэви о там уже тай по моему какой и а, короче не знаю как они простите меня любители вселенной за такие нет это r 3 короче не знаю как Давай, ну. Таргет-объектив. Ах, ну да, да. Но такие, вы знаете, это... не Давай, короче, шагоходом. Хагоходом. AT-RT будем ага на шага ходе они а шагоходом. ходом ладно Эй, кто-нибудь да возьми ну return mission arena Ах, ах ты ж, падаль, ох, мать вашу. Чё за бред? Почему я не в Мишин Арене? Ч за бред? Хзвучи. Чё, я не понимаю, почему мы были не в арене? Глупая игра, глупая, глупая, глупая игра. Ага, -а -а, потому что мы поменяли ясно uh -huh, yes. Слушай, а на чёрт не стрелочки в этой игре? Я не знаю, я... Хз вообще... Как там было в первом? Но ну, по-моему в первом. Нет, ну, не помню в смысле Но по-моему в первом были на стрелочке эти все Оо! Oh, Пич! Это жесток. Ой, oh, я, кстати, на седьмом. На седьмом. Давай тоже будем тогда защитниками. Все будем защитниками. Мы молодцы. Да как вы это все делаете? К ней это все делают. Ух, турель. А, так это одновременно надо нажимать. Ах, это было рядом. Это было рядом. Надо было гранату им бросить. В харю их. Хан Соло. Мощь, мощь. Чё Хан Соло умеет? Да, ясно. В стену врезаться он умеет. Как они теперь перекаты делают? А. А, да что это такое опять? А, что так сложное? Мне, конечно, я буду хэви. Красных пять. А, то есть, а так вот оно что, вот как это делается, оказывается. Ясно. Будем знать. Будем знать. Интересно, интересно. Бета. Все, короче, мы выиграли. Да. Е. Победа! Nice play down! Nice Мы их откроем. Нет, ладно, мы сейчас их откроем. Давай. Open! Open, open, open! па па па па Итак, у нас инцептор на второй вообще... М -м -м. М -м, вообще... Мощь. Мощь победа. Где? У нас на бомбер. Вообще просто. Мощь победа. И давай на хэви. На файтер. Ясно, это короче чисто самолетный. Ну вы меня поняли. Корабельный. О, чисто корабельный смотри-ка у меня уже 530 530 вот этих радостей это хорошо вот страйк надо найти страйк теперь быстрее даже чем классика саут. 40 players то есть 20 в команде 20 и а 7 был 20 а я был 7 а их 20 вообще бомбически мы из с Кастл. Только Дана. Первый орден... Кто-то, кто-то... хочу быть. Не офицером точно. А еще можно быть... Угу. Вот, блин, хочу быть вот этим. <coughs> ну ладно, я буду Хейви. Мне за Хейви понравилось играть. типа один heavy один специалист и все да, кстати еще оружие можно будет менять так что здесь делать это такое было и вообще мне больше за империю нравится угу. то есть мы эту точку должны защитить да а то есть две точки надо защищать прикольно Не, пока. Шоу це было вообще. Нет, давай за хэви Перестанем играть. Вот так, правильно было? Все. За Асельч. Красивая игра. Ну, в ней не успеваешь особо полюбоваться. Хотя, ладно. Успеваешь. Блин, что серьезно? Эй-эй-эй, а ну стоп. А ну ушли. Ах ты ж. Остановить первый орден. Блин, здесь вроде бы из-за снайпера было интересно поиграть. А вот и фигня была бы ваш снайпер. Хм, странно. Странная игра. Это не овервотч. Совсем не овервотч. И даже не близко, оврач. Аня, пока, просто. Что? Как? Так? Нет, я еще раз хочу за солд. Просто капец. Не пока. Их 84 раза еще надо уничтожить. А, они нас сколько должны еще раз... Еще уничтожить, Они а еще раз. Вон там что? Вот там союзник. А вот стреляя по союзникам, я отнимаю хп. Не знаю. Интересно, это что? За пушка. Не а пока. А, это сканер. То есть все-таки то, что там написано что-то скан, это значит все норм. Да, ясно. Окей. Окей. Так. Вроде бы и отдача есть, а вот какая-то она странная. Ага, да, реально двойной перекат получается. А я видел. Простите, извините. Но no, пока! Не пока просто, что? Это было мощно. Да, это было мощно. Ох ты, Вуки Варриор! Простите, но это Чубак. <laughs> нет, конечно нет. Да и к тому же... Мне нельзя такое вообще... Мне вообще нельзя говорить что-либо об, этой... об этой вселенной, потому что я с ней не знаком вообще. Это грубо, конечно. Да ты что? но ну, это грубо, конечно, но все же... Я ни один фильм не смотрел. То есть нам все равно в ту сторону, да, двигаться все время. А чё, у него пушка села, что ли, я не понимаю? Ты чё? Нифига! да ты шо будешь делать все пора за хэви играть что-то что-то творится странное давай давай оба поп да шо шо я не понял я не понимаю. Нет, реально странно как-то. Вроде бы и... Да ты шо, ну? Короче, это бред. Я не понимаю, как в эту игру играть? Серьезно, бред. Они уже подобрались, считай, к нашей точке, вплотную. Да, ясно. Дефит. В общем, мы проиграли. Эм, очень сложно, непонятно. Еще все на английском? Ну да, да. Я вообще там на шестом месте. Открываем два кейса и мы прощаться тогда. Такие, такие оп ассолт. все а, это? А, что? <с Нет, с оружием я вообще не не это. Так, погоди, новый ассолт. Это хорошо. Это прям, прям хорошо. Мне это нравится. И Ух ты! Так... Ух ты! Виктор Полз. То есть тут как в Overwatch? <свят> Победные позы. клево. Так. Ну-ка. У меня есть хэви новый. Новый хэви. Новый хэви. Вот защитник. Ой, извиняюсь. Новый защитник. А теперь я могу стать супер центр да кстати это надо поставить это помощнее карта так открываем здесь хэви mvp сэр и новая пушечка на хэви Клево. ладно так она короче посильнее ладно я ее не буду ставить ну ладно, будем на этом прощаться. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. И не забываем, что у меня куплено Battlefront 1, поэтому по ней скоро видео должно тоже быть. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока.